Я регулярно смотрю на людей, я бы даже сказал постоянно, и, и все время прихожу к каким-то выводам. Ну и в этот раз тоже пришел к выводу, что абсолютное большинство людей, ну не все, конечно же, не все, есть и разумные люди, но абсолютное большинство людей, несмотря на то, что они вроде бы как и не тупые, вроде бы как и не дебилы, ну нельзя же всех равнять под одну гребенку, наверное. Каждый чем-то отличается, даже если они близнецы, в конце концов. Так вот, я пришел к выводу, что все люди исправляют последствия. Вдумайтесь, вслушайтесь в мои слова. Именно последствия не причины возникновения каких-то проблем, бед, разочарований, горестей, а именно последствия. Выходит так, что мы за свою жизнь довольно часто наступаем на одни и те же грабли, потому что не понимаем причины возникновения проблемы. И всю свою жизнь в итоге мы тратим на то, что разгребаем эти последствия. Попробуйте взглянуть на какую-то из своих проблем и найти корень ее возникновения. То самое, о чем нам говорили... Философы, мудрецы, психологи, психоаналитики, так называемые. Ну, наверное, и психиатры в том числе. Я хоть скептически отношусь ко всем этим людям, как и к себе, в принципе. Я такой же странный, как и все остальные. И скептик в том числе. Но кое-что все же мне, наверное, из-за этого, из-за из этих странностей, мне, наверное, удается замечать то, что не видят обыватели, то, что не видят потребители, которых несет поток их быта, их обыденности, их повседневности. Задумайтесь над своими проблемами, задумайтесь над тем, как вы их решаете, задумайтесь над тем, на что уходит ваше время в жизни. Оно закончится, это факт. Быстро или не быстро, это в принципе все относительно. И это уже не важно, потому что родившись человек с той самой секунды, как он появился на свет, он начинает умирать. Вся его жизнь – это дорога к смерти. Как бы это странно и пессимистично не звучало, но это факт. Поэтому, если вы меньше будете тратить время на решение своих проблем, на исправление последствий, и будете находить корень, и будете душить его на корню, такая странная аллегория получилась, то тем, наверное, проще будет ваша жизнь. Ну и уж точно вы не будете наступать на одни и те же грабли регулярно. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.